Привет, девчонки, в зоне вещания проект проектовалимизофиса.ру и я, Юлия Риш. И мы с Анной продолжаем знакомить вас с основателями сервисов, которыми мы пользуемся и которым в принципе доверяем на 100%. И сегодня рядом со мной основатель сервиса Expert Systems Илья Чураков. Привет, Илья. Привет. А, слушай. Вот у нас многие девчонки спрашивают, каким способом можно продавать товары, услуги и вообще э, информацию. Uh -huh. Одним из вариантов, которые мы им всегда говорим, это можно продавать через вебинары. Uh -huh. Расскажи, пожалуйста, как можно продавать те же самые товары, как, как это через вебинары можно продавать товары и, э, в общем-то, как можно вообще продавать через вебинары? Расскажи. Ну, с удовольствием. Что такое вебинар? Вебинар на самом деле это событие событие, которое произошло, на которое все пришли. И с точки зрения внутреннего ощущения нет принципиальной разницы, что человек пришел там на живое мероприятие или он пришел куда-то вот на какое-то мероприятие именно в интернете. И поэтому вебинары позволяют, если правильно создать атмосферу, как бы поднять вот правильное ощущение у людей да, относительно там, вашего товара, вашей услуги. То есть человек погружается на определенное время, так как это вживую происходит прямо сейчас. Другие люди, он уделяет этому все равно намного больше внимания, нежели это был ролик, допустим. Вот и он как бы вот участвует в этом процессе. То есть если вы выстраиваете с ним активную коммуникацию, то есть он там отвечает на ваши вопросы, что-то там еще. Вообще я очень советую сейчас даже самому выходить в видео эфир, то есть вот у нас, наш сервис идеально под это предусмотрен, одна кнопка и вы в видео эфире. Также можно выводить нескольких других людей тоже в видео эфир. то есть формат такого ток-шоу, какого-то диалога, разбор каких-то примеров, то есть это дает э, большую ценность. Именно событие оно в данный момент, люди, интересная картинка, все, и человек больше времени проводит, чем больше времени он проводит на мероприятии, тем больше увлекается вот в суть, и, соответственно, тем с большим удовольствием он это купит, потому что он хорошо осознал, кто ему предлагают что ему предлагают он понимает, что с ним будет происходить, соответственно, ну, все, он готов. Хорошо, смотри, Илья, тогда э, назови э, характеристики идеального вебинара, да, иде идеального вебинара mm -hmm. для, для, для создания той атмосферы, о которой, ты говоришь чтобы человек взял и купил у вас ваш товар, услугу или информацию. А, ну, идеально, идеальный вебинар, что это? Это, в первую очередь, конечно, подготовка, когда человеку хотя бы получил либо несколько сообщений, в которых идет расшифровка, что там будет происходить, да, для того, чтобы поднять ценность его присутствия на этом мероприятии. Или даже если у него вдруг не получится, все равно, чтобы ценность была для него такова, чтобы, по крайней мере, он точно захотел бы в записи это посмотреть. То есть это либо письма, либо какие-то видеоролики, то есть лучше всего, конечно, работают видеоролики. Потому что уже народ плохо читает в последнее время, все уже хотят что-то, какую то интерактива, какой-то динамики, ролики, видео. То есть это подготовка такая, да, когда вы концентрируете самое ценное, что будет, что на этом интересного будет, и вот так вот вбрасываете это там через партнеров сами, ну короче, да, это подготовка. Потом а -а -а, лучше всего работает, когда прямо перед самим мероприятием еще короткий вброс, там буквально какой-нибудь маленький ролик, вот это такая еще фишка, мало кто ее пользуется, но очень хорошо работает, чтобы вот Человек, в любом случае он состоит перед выбором, пойти, не пойти, еще куча всяких других дел, и, тем более он перед компьютером, у него еще там куча всего. И какой-то вот коротенький ролик перед самим, прям началом, так, начинаем прямо вот сейчас, там, та, -та, -та, -та, -та. тоже, ну, кто-то пользуется, кто-то нет. А, это подготовка для того, чтобы все-таки он точно перешел именно и зашел на мероприятие. А, когда он заходит на мероприятие, что очень важно, очень важно, чтобы там не было тишины. То есть дробовой, да? он пришел, у него какие-то ожидания, там ничего не происходит. То есть лучше всего за 15 минут включать какую-то музыку, а, ну, она такая, может быть нейтральная, зависит от вашей тематики, а, чтобы она уже играла. Обязательно лучше всего фоном позаботиться сделать, сделать какую-то какую-то картинку, повесить, на которой будет написано, что вот там через там, 10 минут будет вот это, вот это и вот это. Вот это. Какие-то там три булета основных, то есть, чтобы человеку была ценность ждать, да. Вот. Это с точки зрения, вот чтобы это нужно заранее подать, в принципе все занимает секунду. Зашли, нажали на одну кнопку включения аудио, включили музыку, то есть у себя на компьютере включаете музыку и нажали на микрофончик. Все, музыка заработала, загрузили картинку, все, музыка играет, картинка есть. И еще в чат написали приветствие. Всем привет, начинаем через 5 минут. Все, уже все подготовлено. То есть человек изначально подготовлен, он пришел, уже что-то происходит, звук есть, он уже воспринимает, картинку он воспринимает. Хорошо, если вы будете что-то в чате писать, а идеальнее всего, если кто-то, какой-то ваш знакомый, будет писать, подогревать обстановку, то есть не от вашего лица, а то есть, а кто-то у знакомый там что-то будет там типа, вот, а что будет, а я вот слышал там. То есть, ну, чтобы он уже начинал, начинался какой-то диалог в чате у людей. А вот, а потом начало, да, то есть очень важно мое мнение, я считаю, я люблю именно, когда в видео есть эфир, когда человек появляется, его можно увидеть. Это значительно повышает время просмотра и участия в событии. Так Когда мы глазами не воспринимаем, а слышим только радио, то у нас мышка начинает тянуться куда-нибудь какие-нибудь закладочки, а если она туда ушла? то еще максимум 5 а, минут, 10 он еще слышит, а потом он уже и не слышит у вас, все, то есть вы его потеряли. А когда вы даете какое-то видео, то в любом случае вас изучает. В данный момент вот вы смотрите на нас, вы слышите какой-то, воспринимаете контент, но тем не менее фоном вы еще воспринимаете какую-то картинку, да, где мы находимся, там, как мы одеты, еще что-то. То есть это все равно цепляет глаз и оставляет аудиторию. Поэтому не обязательно делать весь вебинар с видео, но сделать какую-то вводную на буквально даже 3 пять минут, что вот привет, вот я, так далее, так далее, там какое-то вот вводное слово, шикарно. Потом вы, можно сказать, что если вы хотите постоянно быть, чтобы вас именно видели, что там, ну, в целях того, чтобы там всех хорошо слышали, все, мы отключим пока видео, и все. но вы сделали вводный, вы придали импульс, людям уже интересно смотреть. А это вот как бы такое вот золотое тоже, вот я считаю, правило, это очень классно работает. Следующее, что очень важно, не забывать контакт с аудиторией каждые пять минут. Нужно какая какая-то коммуникация, какой-то вопрос в чат, чтобы что-то ответили, достаточно легкое, однозначное, да, нет, единички, десяточки, то есть, ну, постоянно человек в чат что-то должен писать, каждые пять минут, если он что-то туда не пишет, то он тоже теряется, или тогда у вас должна быть... Если не в чат, постоянные вопросы, то есть можно вот с чатом работать, да, чтобы постоянное внимание было, а можно работать с видео, то есть еще раз взять себя, включить на минутку, да, что-то показать, да, там, выключить. Это тоже очень интересно, человек тогда ждет, а, будет еще что-то, какое-то включение. Или очень классно работает, когда можно кого-то другого включить из зала, там, ну, то есть, типа, а кто вот может сейчас выйти в эфир, если у вас там больше даже там 15 человек, то обычно там один точно соглашаются. Вот, или заранее договориться с кем-то там, допустим, о чем-то рассказывать. А вот у нас сейчас еще вот, вот этот человек, и его включили. Он, там, другая атмосфера, там, другая страна, или не знаю, другу не важно. В общем, все вот эти вот фишки, если их правильно растянуть, да, они постоянно держат зал в правильном состоянии. Принципиальные разницы, чем вы, как выступление на сцене и проведение вебинаров, они очень похожи в конечном счете, то есть это все вокруг правильной подачи контента, информации, да, и тогда аудитория как бы ваша, да, то есть она энергетически как бы вас чувствует и им интересно, а если они слушают просто пришли, там тишина, потом включилось там радио, там кто-то ба-ба-ба, ба ба ба в чат еще писать не надо, все, 10 минут как бы 15 и вы всех потеряли, то есть смысла в этом мероприятии особо нет, то есть или останутся только прям... Совсем, совсем заинтересованы вот прям вот. Вот это с точки зрения вот проведения, да, то есть удержания э, состояния. С точки зрения последующей э, как бы продажи уже на мероприятии, что очень важно. Важно э, промежуточное подведение итогов а что вы уже узнали за 10 минут, за эти 15 минут, а сколько вы себе уже времени сэкономили, там, узнав сейчас это, а сколько вы денег сэкономили, то есть людей нужно подводить тому, это очень важно именно, чтобы ведущий обозначал, что они уже пользу получили, потому что человек очень важное это ощущение, он пришел на ваше мероприятие, он хочет, что вот он, я вот себе к телу, да, что-то получил, да, вот, и когда вы задаете вопрос, вы направляете в этом, что да, я, я уже что-то есть, отличненько. То есть это раз, это вот такие вот uh -huh. вещи. Следующее, а, важно, а, ну, как форма подачи вашего предложения, когда вы рассказываете серию а представьте, а если было бы вот так?» И а, начинаете по сути рассказывать основные блоки вашего предложения. Да? То есть тоже хорошо работает. То есть человек, да, вот типа классно, а вот классно, если было бы вот это. Все в чат пишут, да, да, да, классно. А классно, если бы вот к этому было бы еще вот это, и это работало бы вот так. Классно, все, да, так было бы еще лучше. А вот, а если к этому еще вот так, вообще супер, все, да, вообще вот это лучший вариант. ряд. Да, то есть, то есть, таким образом происходит, э, как бы, эмоциональное поднятие аудитории, потому что все покупки происходят на приподнятом эмоциональном состоянии. Есть еще много техник, просто мы это все в наше короткое интервью это не… Важно, да, да, но, но вот суть в чем, обозначь, поднять, обозначь, да, да. да, и вот а, следующее, когда вы подняли уже, вот все, все у вас уже чат там дребезжит и так далее, здесь очень важно уже довести, сделать правильный инструктаж. То есть, что спасибо, вы получили пользу, теперь вот, кто, ну, для тех, кто, кто реально готов, кто хочет там, не знаю результатов, еще чего-то, так далее, так далее, то поехали. Вот ссылочка, вот здесь заходим, и вы их не оставляете. Вы весь фокус внимания вебинара полностью переводите на оплату. Это очень важно, на чем многие, чем многие не делают и теряют 50%. Именно вы вместе с ними, то есть само ведение вебинара, тематика продолжается в направлении покупки. Не то, что вот ссылочка там, на-на-на, а мы вот поехали дальше здесь рассказывать, да, нет, все, это вы убили 50% ваших продаж. Вот ссылка, смотрите, мы сейчас заходим по этой ссылочке, вот вы это видите, поставьте плюсики, если это вы это видите. Да-да-да, мы это увидели, все отлично. Окей, нажимаем купить, выбрать можно там, таким-таким вот способом там, вы можете оплатить так-то, да, у вас там гарантия возврата там, ну, то есть, э, важно людей не оставлять, потому что многие многих элементарно, то есть человек даже и когда он хочет это что-то приобрести, но у него какие-то технические там сложности, непонимания и так далее, то, особенно для женской аудитории это очень важно, потому что, ну, женщины многие ну, теряются во всех этих вещах, у них возникает такой, ах, не судьба, и все, и как бы, и все прекращается, потому что, все это происходит так. В общем, довести вот именно до состояния, когда вот все, да, произошло, все счастливы, и после этого нужно, собственно говоря, дать уже четкий расклад, что так, а теперь нас ждет, соответственно, вот это, там, сразу же дать про, чтобы те, которые еще не купили, они, узна... они, они они уже находятся в состоянии, что так, блин, вот уже они купили, с ними уже вот все, уже сейчас с этими людьми, они уже, грубо говоря, все. Садятся в, там, в лодку, и у них приключение начинается. Да, я тут сижу, что-то туплю на берегу. И, вот, и важно вот, вот рассказать, что с ними будет, что дальше будет конкретно. То есть, и вот это дает тем людям, которые не купили, ощущение, что они что-то упускают. То есть, ну, если мы говорим вот именно про продажи на вебинарах, mm -hmm. то это вот основные блоки. Важно правильно закончить после этого, что ей все, мы поехали, опять включить музыку лучше всего, да, чтобы там какая-то не, не вырубилась и все, да, чтобы какая-то музычка играла, чтобы люди еще что-то в чат писали, что-то там уточняли. В идеале также, если у вас есть какой-то человек, который начинает очень активно уточнять по поводу того, а где, а правильно я платил, а вот, вот все, вот, вот эти вещи. Вот. А также важно не забывать про бан, да? то есть про удаление каких-то, что вы обычно любят очень сильно вот именно вот в конце какие-то там негативные вещи народ писать. Да? Ну, как у кого проблемы с любовью, да? у кого их у любви не хватило людям, их жалко, конечно, их, но надо посылать им любовь в этот момент, они начинают пытаться то писать какие-то гадости или еще да. что-то, вот. Хотя у нас, в принципе, в системе реализована функция бана, можно там и вообще убрать в принципе пользователя из э, вебинара, там можно, заблокировать, можно заблокировать. можно сделать так, что в чат попадают те сообщения, которые вы только подтвердили. Это очень удобно, если вы с напарником работаете, то есть который вас он вам в чате полностью все смотрит, фильтрует, чтобы там только правильные месседжи попадались. Вот это весь функционал уже реализован. Вот. Ну и, собственно говоря, что дальше важно? А, Важна запись, да, чтобы всего этого было. То есть, вот в чем преимущество нашей системы, что у нас это очень удобно реализовано одной кнопкой. Вначале вы нажали запись, запись пошла, в конце остановить запись, зашли в хранилище, у вас сразу же все подготовлено, вы одной кнопкой нажали сохранить, и следующей вы уже кнопкой можете это где-то разместить. Но ну, это секундно все делается. У нас все это автоматически делается. то есть провели, людей провели до состояния покупки запись сразу же. Дальше наступает следующий этап. Очень важно обзвонить всех тех, которые выставили заказ, но не оплатили или выставили заказ и оплатили. Всех нужно обзвонить. Потратьте на это, там, это копейки стоит, найдите там на фрилансе, либо там на, в Варкзилле или еще кого-нибудь человека, который просто или сам, если вы начинаете только телефон, Здравствуйте, вы были там, вы купили это, вас теперь будет вот это. То есть, очень это важно. Вот человеку, который купил, ему важно получить обратную связь. он же деньги потратил. Деньги потратил, мы же привыкли. Мы деньги потратили, мы что-то сидим, у нас что-то в руках, мы, мы, у нас что-то это. Также важно человеку, какое-то подтверждение, какое-то внимание, что он не просто деньги выкинул. А те, которые не купили, соответственно, даже он счет выставил, как бы, ну он там сидит. То есть, Ему очень важно, если звонок, да, что вот что, как вы что, если он говорит, да, да, я хочу, но ну, вот я что-то не знаю, как оплатить, там, или еще что-то проконсультировать, как оплатить, потом перезвонить, ну, в общем, то есть это вот дорабатывается. Объем продаж повышается на почти, ну, в диапазоне 25-50% процентов после именно контакта, именно по телефону, звонок очень хорошо работает очень важно это делать ну и собственно говоря запись да? в идеале вы можете либо взять всю запись отправить вот, можете ее чуть-чуть нарезать если есть время да, mm -hmm. допустим там ну можно в принципе сразу же взяли запись и тем людям которых не получилось запись бамс, отправляете чтобы они могли посмотреть с ними очень важно после того как вы отправили им запись, чтобы они посмотрели, после этого важен следующий контакт. Посмотрели, не посмотрели, если не посмотрели запись, лучше всего провести повторный, будет повторный там вебинар тогда-то, тогда-то, так далее, ну такой типа в сжатой форме, но вы все точно так же сможете быстро понять. Mm -hmm. Вот, можно провести второй вебинар, а можно еще одна точка касания когда из большого ролика просылается сообщение, что вот мы специально, если вы не посмотрели, мы сделали для вас очень коротенькую выжимку, все самое главное, самое основное, uh -huh. 5 минут, вот, все, там, ютубовский файл, прям сразу же в сообщении, то есть он видит, то есть у него, он видел сообщение, у него следует, чтобы он только плей нажать, все. Uh -huh. Это тоже повышает, соответственно, ну, конверсию, те, которые посмотрели. Вот. А, ну, собственно говоря, это с точки зрения вот продаж, какие-то мои по, по этому поводу размышления, с точки зрения именно сервиса, здесь конечно очень важно качество звучания, мы на это делаем в нашем сервисе огромную ставку, мы над этим работаем, чтобы всех было именно хорошее качество, чтобы люди хорошо слышали, чтобы они видели картинку чтобы можно было листать, чтобы можно, чтобы был бан в чате. То есть, чтобы все это было удобно, легко и понятно. То есть, эксперт-систем в этом плане работает ну, очень да, хорошо. Да, подтверждаю, на собственном опыте, естественно, работает классно. И... Еще я сейчас добавлю, да. мы придумали у нас одна принципиальная вещь, которой нету ни у кого. Иногда бывают у людей сложности именно зайти внутрь самой комнаты. Угу. А, там, ну, какие-то компьютеры старые или там перегруженные, что-то. У нас очень легко, двумя кликами можно вывести трансляцию вебинара на любой сайт, который нужен, на какой-то собственный сайт или какую-то там осознанную маленькую страничку под это дело. И внизу комментарий, то есть человеку не нужно заходить непосредственно в комнату, то есть он заходит на сайт и видит прямую трансляцию с вебинарной комнатой, то есть, у него полное ощущение присутствия на вебинарной комнате и внизу чат. То есть, это значительно сокращает технические заморочки для ну, входа людей, uh -huh. это раз. Во-вторых, это помогает работать совершенно любыми объемами людей. Да? То uh -huh. есть, вот мы, там, наша компания установила там, рекорд Гиннесса да? – 12 тысяч там, с чем-то человек единомоментно были на вебинаре. Как раз это было сделано по поводу ну, uh -huh. этой технологии. То есть она не Поскольку, ограничивают, ну да. да. А смотри, Илья, тоже многие спрашивают, для того, чтобы работать там, вот, чтобы видео было хорошо, транслироваться, еще, нужен хороший интернет для, для ведения вебинара. Вот развенчай или подтверди mm. этот миф. Ну, думаю, что многим это интересно. Да, а, намного даже важнее, чтобы интернет был стабильным. Не суть важно, насколько он там скоростной. То есть, в принципе, там, даже скорости там, на отдачу одного мегабита достаточно. Главное, чтобы он не рвался. То есть, вот, если он рвется, то тогда возникают сложности. То есть, если он нестабильный, то он есть, то его нет, он есть, то нет, то тогда сложновато. То есть, если он стабильный, от одного мегабита проблем никаких не будет. В принципе, сейчас даже с 3G уже можно спокойно там, вещать, э, никаких сложностей не будет. Сама наша система уникальна тем, что она работает по принципу, что нам самое главное это контакт от вещающего. Uh -huh. Нам главное его получить. Далее используются полностью наши мощности на раздачу уже этого. То есть человеку ну, не важно, не зависит от его интернета именно, чтобы вот чем больше людей, тем лучше у него должен быть uh -huh. интернет. Это вообще не имеет никакого значения. Он коннектится только с одной точкой, с нашими главными серверами Откуда уже идет раздача там, по специальным технологиям и это уже, то есть, Поэтому, в принципе, одного мегабита хватает Отлично. Спасибо большое, Илья. Я думаю, что девочки поняли, насколько классно э, через вебинары продавать, и насколько это легко и просто, если вы умеете пользоваться двумя-тремя кнопками, или с помощью экспертистам вы сможете организовать у себя дома шоу просто. Да, да. шоу. Сейчас народ любит новые форматы, шоу, ток-шоу да. когда. Че, народ сидит вечером, хочется чем-то, что-то интересное. Да, ролики, да, конечно, классно, но уже вот он сидит, гуляет по этому интернету. А тут событие, оно происходит прямо сейчас. Люди там включить, для этого Включили, много не надо. Да. Там 3-4 камеры из дома просто спокойно, там, стен, на, на фоне стены, да, там даже не нужно чего-то выдумывать. Но видео, оно открывает людей, оно показывает живость диалога и, соответственно, ну, дает уникальные возможности. Постоянные клубы можно запускать, проведения, там, приглашать разных людей, какое-то на этой базе сообщество формировать. Вообще, это ну, определенный новый этап развития интернета, именно живые события в интернете. Да? Они дают уникальные возможности, и сейчас только все начинается в этом плане. Потому что кто сейчас эту технологию поймет, начнет постепенно ее внедрять, у того будут очень большие возможности. Отлично. Спасибо большое, Илья. И девчонки, не, не упустите свой шанс быть первыми среди первых и побеждать, естественно. С вами был проект valimazepis.ru и я, Юлия Рыж, и Илья Чураков. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.